Привет, друзья. Ну что, вы готовы услышать короткий анекдот от Джеки? Тогда приступим. Встречаются две подруги. Одна у другой спрашивает, ну как ты вчера вызывала все-таки садтехника? Ты же соседи затопила, у тебя на кухне трубу прорвал и гран." Она и отвечает. Да, ты знаешь, вчера приходил такой молодой, а небритый, накачанный, в майки, майке, в руках с гаечным ключом перевес. Я ему стол накрыла, поставила бутылку, бутылку водки. Ну она спрашивает, ну и что, и что, как он тебя отблагодарил? Слушай, да, такого громадного спасибо я еще ни у кого не видела.